Песня телевизион «Rules the Nation» дуэта Daft Punk остается до сих пор более или менее актуальной, ведь многие люди все еще смотрят телевизор. Подлые правительства различных государств давным-давно используют телевидение как самый простой метод для пропаганды и цензуры. И это всем известно. Но все же сейчас… Телевидение уступает по популярности интернету, если телевидение можно полностью контролировать, то контролировать интернет довольно сложно, но все же это делать уже научились, и это плохо. В тех странах, у которых злое, тоталитарное или еще какое-то нехорошее государство, применяется цензура в интернете. Описывать полчаса, как устроена интернет-цензура, я не буду, если коротко, то правительство блокирует доступ к тем ресурсам, которые хотят скрыть от людей, чтобы люди не увидели и не узнали, чего, по мнению правительства, людям нельзя видеть и знать, а вместо заблокированных ресурсов подсовывают людям что-то другое, зацензуренное и с пропагандой, то, что контролируется правительством. Таким образом, государство контролирует умами людей даже в интернете. Мне даже удалось найти вот эту карту, показывающую уровень интернет-цензуры по всему миру. Те страны, у которых зеленый цвет, уровень цензуры низкий, а у тех, что имеют оранжевый и красный цвет, уровень интернет-цензуры высокий. Но вы можете меня спросить, какое мне дело до интернет-цензуры, если Украина зеленого цвета? Но все же я люблю свободу, я не люблю, когда ограничивают меня или, например, моих друзей. У нас заблокированы разные русские сайты, не абсолютно все и конечно, но те, на которые я часто захожу, все же заблокированы, например, OpenNet, где я смотрю новости про свободные программы и другие проекты с открытым исходным кодом. И еще захожу в ИК, где смотрю мемы и разные картинки. Ну и также еще есть оккупированные территории. Недавно мне удалось пообщаться с людьми, которые там живут. Или точнее выживают. Ведь находиться там это сущий ад. А выехать из оккупированных территорий не дают. Мне рассказали, как там состоят дела с интернетом. То, что после прихода русского интернета много чего заблокировали. Мало того, что перестало работать то, что уже заблокировано в Рашке, например, Твиттер. Facebook и Instagram, так еще даже Google и YouTube заблокировали на оккупированных территориях, что, как вы понимаете, это уже полный маразм. Поэтому подобное меня вдохновило сделать это видео. В данном ролике я попытаюсь рассказать, как можно обойти все эти блокировки и цензуру в интернете. Причем я расскажу про разные методы освобождения, так как мы хорошо знаем, что те, кто создает эти блокировки – не хочет, чтобы люди обходили их, и эти негодяи затрудняют обход блокировок. Сразу скажу, что я не суперэксперт по всяким кибербезопасностям, поэтому не нужно меня бить палками, если где-то протуплю. Первое, что мне приходит на ум, это Тор. Это браузер, который был создан для защиты от слежки и обхода цензуры. Он использует технологию луковой маршрутизации. Если по-простому объяснить принцип ее работы, то все, что вы делаете в ТОР, трижды перенаправляется и шифруется, а сама сеть Тор состоит из тысяч узлов серверов, поэтому вас не выйдет идентифицировать. То есть, помимо того, что с помощью Тор можно обойти блокировки, так еще и хрен кто-то вас отследит. Конечно, есть один минус из-за высокой популярности ТОР его блокируют цензоры. Чтобы его скачать, когда у вас заблокирован официальный сайт, можете воспользоваться сервисом GetTor. Это сервис, предоставляющий альтернативные методы загрузки браузера Tor. Там все просто. Нужно отправить письмо на этот адрес, указав вашу операционную систему и вашу локаль. Еще вы можете попросить Tor через этого бота в Telegram. Но, цензоры также могут блокировать саму сеть Tor. В таком случае, зайдите в настройки и вкладку клапку подключения, там есть опция мосты, и вот выберите какой-то встроенный мост. Если не знаете какой выбрать, то выбирайте первый, если с ним сеть не работает, то попробуйте другие. Еще на всякий случай покажу, как подключить мосты на мобильной версии, там на окне подключения есть шестеренка вверху. На нее нужно нажать, потом выбрать опцию «Конфигурация моста» и включить переключатель «Использовать мост». Думаю, эти советы помогут. Но Тор – это всего лишь браузер, а мы ведь не только браузером пользуемся, а и приложениями. Доступ к приложениям злые правительства также любят блокировать, поэтому далее я расскажу, с помощью чего можно обойти блокировки на уровне всей операционной системы. Ну, думаю, многие уже догадываются, что речь пойдет о VPN. Это самый простой способ для обхода блокировок. С помощью VPN вы можете подключиться к серверу в другой стране и можете пользоваться интернетом так, как будто бы вы находитесь в той стране. Единственное, что нужно учитывать, что VPN-сервис нужно выбирать с умом, использовать любую попавшуюся на глаза VPN-программку не надо. Мне пришлось пересмотреть кучу рекомендаций, топов и отзывов о разных VPN сервисах, а также какие безопасные, а какие нет. Многие говорят, что только платные VPN сервисы лучшие. Это конечно не истинная правда, но да, все-таки большинство безопасных VPN сервисов именно платные. Но если у вас нет возможности платить подписку за VPN сервис, то желательно постараться найти такой бесплатный VPN, который будет безопасным и не будет воровать все ваши данные и всячески подвергать вас риску. Мое внимание среди разных бесплатных VPN-сервисов впало на VPN. Это не реклама, если чё, ведь у меня даже тысячи подписчиков нет, поэтому ее никто бы и не заказал у меня. VPN — он от создателей почты ProtonMail, которой я регулярно пользуюсь. Ну и помимо почты, у них еще есть этот VPN-сервис. Есть как бесплатная. Так и платная подписка. Протон VPN считается одним из самых безопасных, при этом им можно бесплатно пользоваться. Еще для некоторых будет круто, что у него открытый исходный код. Но все же платная подписка считается более безопасной. Например, там есть возможность направлять весь трафик через сеть Tor. Плюс в бесплатной версии доступно только три страны: Япония, США и Нидерланды. Это маловато. Если вам не понравился Протон VPN, то еще можете обратить внимание на Сайфон. Разработчики Сайфон скомбинировали VPN с технологиями обфускации, чтобы запутать провайдера, маскируя трафик и шифруя его. Сайфон специально разработан для поддержки пользователей в странах, где высокий уровень интернет-цензуры. Единственное, что не качайте Сайфон из Google Play. Потому что там есть реклама и какая-то платная фигня. Плюс скорость интернета низкая, а вот версия сайта не имеет рекламы. И всяких этих платных штук и работает быстрее интернет. Не знаю, почему так. Но факт есть факт. Версия с сайта лучше. Если у вас сайт или ссылки для скачивания заблокированы, то можно написать на вот эту почту и получить приложение. По идее, браузера Tor, Proton VPN и Syphon должно быть достаточно, чтобы обходить интернет-цензуру. Но также есть и другие проекты, которые достойны упоминания. Например, Orbot – это VPN-приложение, которое использует сеть Tor. Orbot, кстати, создан разработчиками Tor, и он доступен только для телефонов. Лично у меня с ним интернет работает довольно медленно, из-за этого он мне не нравится. Но нужно понимать, что такая скорость работы связана с особенностью сети Tor. Она довольно безопасна, поэтому приходится жертвовать скоростью работы. У YourBot также есть мосты, как и в браузере Tor. Для особых любителей анонизма, точнее анонимности, есть операционная система Tails. Она, как и YourBot, тоже создана от создателей браузера Tor. Tails ⁇ это портативная операционная система с защитой от слежки и цензуры. В отличие от других систем, Tails нужно устанавливать на флешку. Благодаря этому вы можете на время сделать из вашего компьютера безопасную систему или безопасно работать на чужом компьютере, что звучит необычно и круто. Tails, как и Tor, не оставляет следы на компьютере и не запоминает, что вы там делаете. При каждом запуске Tails... Система работает с нуля, но для удобности в Tails можно создать так называемый Persistent Storage. Переводится это вроде бы как постоянное хранилище. Сохраненные там файлы и настройки будут защищены шифрованием и доступны при каждом новом запуске Tails. Там можно хранить файлы, некоторые настройки и установленные программы. Главное, шоп во флешке хватило места. Кстати, у меня выпало из головы, в Tales ведь все идет через сеть Tor, То есть, при запуске системы нужно подключаться к сети Tor. Это как встроенный прям в систему VPN, если не подключаться к сети Tor, то интернет не будет работать, и даже браузер не захочет запускаться. Наверное, это такая защита от дураков, ради безопасности. Думаю, на этом можно кончать. Я оставлю ссылки в описании, если у вас даже веб-сайты заблочены, можете их через веб-архив открыть, это такой лайфхак. Скачать через веб-архив приложения маловероятно выйдет, но зато выйдет прочитать инструкцию на сайте GetTor, чтобы можно было заполучить Tor. И не забывайте, что ни в коем случае не нужно скачивать программы из левых сайтов, потому что они скорее всего будут с вирусами.